господа спортсмены добрый вечер в этом видео вам расскажу про move to earn приложение в котором вы можете участвовать на раннем этапе и зарабатывать токены FIT, которые в дальнейшем после айдио вы сможете продать на биржах и заработать на этом хорошие иксы я надеюсь проведу вам обзор данного предложения и механику всей игры вы здесь можете заниматься спортом бегать ходить и параллельно прокачивать свои здоровье и за это зарабатывать деньги. Я считаю, отлично. Здесь уже рабочее приложение, но оно не для всех доступно. То есть, чтобы попасть в так называемый white list, вам необходимо эти кроссовки получить. NFT-кроссовки. Вам необходимо заполнить а, так называемый GLEM. Ну, то есть подписываемся в социальные сети, там, в Twitter, в Discord, Telegram. Что-нибудь там репостим. И дальше вам на почту, возможно, придет письмо счастья с возможностью установить приложение на раннем доступе и уже его юзать и зарабатывать токены до листинга. Конкуренция здесь, учтите, большая. 70 тысяч человек уже выстроилось в очередь и хотят заполучить данное приложение. Поэтому в приоритете будут те участники, которые все выполнили задание. И мало того, что еще по рефералке эту, этот Глемм многим рекомендуют, за что тоже будут получать определенные баллы. Это будет влиять на вероятность получения данного вайтлиста. Но также если хорошая новость то, что у вас э, есть и гарантия получить данный а Именно у меня есть 50 гарантированных вайтлистов, поэтому пишите в личку, я вам дам промокод. Используя данный промокод, вам придет гарантированно на почту письмо с скачиванием приложения. То есть письмо придет в течение суток, двое суток. Поскольку я вышел на SEO и с ним пообщался и выбил у него 52 листов для нас. Вот такие дела. Поэтому врубите лайк этому видео уже сейчас, подпишитесь на канал. Также по проекту «Что нужно знать?» На АМА-сессии с разрабами была такая информация, что они привлекли полтора миллиона долларов. Естественно, конечно, они не освещали информацию от кого-либо, но смотря на маркетинг, видно, что у проекта все хорошо. Большое комьюнити, деньги у них есть. Также узнал, что через форму где мы заполняем все вот эти задания, раздадут 25 тысяч кроссовок. На момент разговора с ним это было где-то 4 тысячи NFT. Поэтому время есть, чтобы юзать данное приложение, бегать, ходить, зарабатывать токены. Дальше нужно сметить кроссовок. Стоит это 150 долларов в криптовалюте Matic. Мало того, что вы получили доступ, вам еще нужно их переобразовать, данные кроссовки, в NFT-актив. То есть сметить. Я считаю, это недорого, учитывая то, что огромный ажиотаж на данный проект, вы сможете отбить быстро эти деньги. Опять же, я надеюсь, учитывая то, Факт, что здесь большое сосредоточилась комьюнити. Поэтому X однозначно будет. Опять же, если вы будете регулярно ходить и зарабатывать э, эти монетки уже сейчас. В принципе, много вам система и не даст ходить 15 минут в день. По мере прокачки своего левела э, заработок будет больше. В этом далее. Также есть у меня такой сайт, как CryptoRank, где вы можете данный сектор весь проанализировать и посмотреть, какие проекты были и сколько они иксов дали за все время. Как бы вы можете, в принципе, это все сделать самостоятельно, то есть. Э, Step дал у нас 400 иксов. Допустим, Game Pets дал у нас с момента iдео 50 иксов. Step up 150 иксов. Так, далее Волкин 9 иксов. Далее у нас 24кса Dut Moves. Учитывая то, что Волкин дал 9 иксов на таком медвежьем рынке, поэтому у фитминт однозначно будет иксы и многое другое, то есть вы можете через вкладку «Token Sale» все это здесь проанализировать, 12 сексов дал «Dose Token». Как заполняется глем форма то есть вам нужно подписаться в Discord, в Twitter, ретвитнуть, в LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, также Телегу и вставить промокод. Допустим, у вас уже есть приложение, вы его уже там скачали на свой Android или iPhone, далее нужно уже пополнить кошелек матиками. То есть, эквивалентно 150 долларов. И дальше уже метим кроссовочки. Как купить Матик, какие есть варианты его завести в само уже приложение? Конечно, нужно чуть больше завести, поскольку курс у нас волатильный, сами понимаете. То есть, 153-152 доллара в Матике заведите. Матик можно завести двумя способами. Допустим, вы его купили на Binance, либо на другой бирже и вывели уже... Прямо к себе в приложуху, сгенерировав адрес. Либо есть такой обменник как ChangeNow, в котором вы можете любой стейблкоин, любую криптовалюту обменять на матик, указав адрес приложения. Ну и дальше уже, когда вы подготовили свой аккаунт, вы видите кроссы, все, дальше ходим, зарабатываем, бегаем зарабатываем токены. Нюансы хочу тоже в этом видео вам озвучить. В бета-версии у нас будут одни кроссовки для одного человека. А внутренние у них единственный токен носит маркер FIT, который будет реализован где-то в конце июня, в начале июля, конец июля, то есть пока что это еще не анонсировано. В дорожке просто указано, что третий квартал будет IDO, однозначно будет ажиотаж, многие будут залетать. Поэтому если мы уже сейчас до этого времени будем юзать приложение, зарабатывать токены, то, кино, то чувствую не зря. Также, если вы будете с приложением бегать, то это скажется на вашем заработке на 40% больше и выше по доходам. Какие преимущества есть у ранних тестеров? Опять же повторюсь, то что вы зарабатываете активы уже до момента IDO, геймплей какой здесь, соревнования с другими участниками, соревнования со случайными людьми, ходьба, бег. Цена на старте приблизительно будет 0,005-0,007 доллара. Всего токенов 10 миллиардов. Также намечается фарминг, стейкинг. Минимальная цена кроссовок 150 бачей в матике. Также у кроссовок есть возможность их ремонтировать. Каждый раз, когда вы бегаете куда-то, вы пошли побродить, будут кроссовки у вас эм, терять свою новизну. И их нужно ремонтировать. Это делается за токены FIT, которые вы заработали во время ходьбы или того же бега о статистики кроссовок они могут быть, выделяться по силе, по прочности, выносливости, по комфорту. Такие вот показатели. Кроссовки также есть базовые для спортсменов, для про-спортсменов, легендарные кроссовки и специальные избранные. Все они сейчас в разработке, кроме базовых. Когда вы, ребят, получили доступ к кроссовкам на раннем этапе, вы получаете генезис кроссовки. То есть они более круче, чем обычные стандартные. Энергия у кроссовок подразумевается и высчитывается по следующей математике. Она, энергия, равно 1 минута. То есть всего 15 энергий у нас есть на кроссовок. И это, получается, 15 минут вы можете ходить в течение дня. Но каждые 3 часа восполняются 2 энергии. Имейте в виду. Теоретически можно полчаса в день тратить на здоровье и зарабатывать активы. А механизм заработка, то есть за счет того, какие у вас кроссовки мощные или не очень, тоже зависит доход. Также общее количество сожженных калорий. Чем больше калорий вы сжигаете, тем больше это будет сказываться на заработке. Далее, это другие параметры, которые будут установлены разработчиками уже Fitment, но об этом будет в будущем анонсировано. Можно повышать и нужно здесь повышать свой левел. А это делается за счет увеличения мощности, что вам по результату будет давать больше заработка. Также увеличение долговечности придет к меньшему ухудшению здоровья, потому что для ремонта требуется меньше жетонов фит. Далее это повышение выносливости тоже увеличит частоту повышения энергии, а значит больше будет заработка. Учтите, если вы не будете ремонтировать свои кроссы, будете игнорить этот факт, то меньше будете зарабатывать тоже периодически Мониторьте этот, эту шкалу от экономики на Move to Earn экосистему выделено 27%, комьюнити, вернее, на экосистему 25% советникам 5 команде 25 процентов, на публичную распродажу 3 процента, на приват цел 10 процентов, на сид раунд 5 процентов, разлоки то есть разлоки для самого комьюнити будут на протяжении 10 лет. На протяжении 10 лет будут разлоки у экосистемы, у команды будет также клиф 12 месяцев, это заморозка активов, чтобы они не могли продать и слить активы свои а, в пол. И 4 года у них будет линейный вестинг, советники 3 года линейный вестинг, полгода клиф. Сидраунд 6 месяцев клиф, 3 месяца разлоки, частная продажа 6 месяцев клиф, 3, меся... 3 а, года разлоки. На публичном сейле 20% будет ЭГЭ, то есть сразу, к примеру, вы проинвестировали какую-то иную сумму, вы подняли там, допустим, 50 иксов, вам не сразу не дадут данную котлету, вам дадут именно 20% от вложенных денег, и дальше в течение 6 месяцев будет разлоги. Такая вот экономика. В принципе, нормальная. Дорожная карта подразумевает стейкинг токенов в будущем, также интеграцию с другими устройствами, партнерства различные со спортивными фитнес-брендами, запуск других кроссовок, и IDO в третьем квартале намечается. Команда, в принципе, тоже в порядке, можно с ней ознакомиться на сайте. Мое мнение, что однозначно нужно пользоваться данной возможностью, потестить, попытаться залететь в вайт-лист и а, заработать данных токенов до IDO. Поэтому пишите мне в личку, я вам дам промокод, пока еще есть. О самом приложении важный тоже нюанс расскажу. В квартире ходить нельзя, имейте в виду. Пополняем приложение монеткой Матик». То есть после создания кошелька вам система предложит сохранить сит-фразы, которые нужно будет обязательно в надежном месте где-то спрятать, поскольку это ваш гарант на случай, если вы, к примеру, потеряли телефон, то вы можете всегда восстановить свое приложение. Не дай бог, конечно, но такой момент, имейте в виду, есть. Здесь у нас отображается кошелек, куда мы можем отправлять деньги. Приложение интуитивно понятное. Кнопок по минимуму, что мне и понравилось Очень просто для пользователей У меня уже здесь есть в принципе кроссовки Я их уже сметил, тут отображается Также на каком уровне вы находитесь Какой уровень у вас энергии Напомню, каждые 3 часа возобновления энергии А именно двух штук Дальше здесь у нас отображается количество состояния кроссовок История ходьбы и забегов но оно только доступно по последней статистике, то есть общее будет доступно, видимо, позже. Также здесь какие-то предусмотрены трейды, пока это недоступно. У каждого кроссовка здесь есть свои показатели, вы их можете увидеть, нажав на сам кросс, во время бега или ходьбы запустив приложение, мы видим, сколько калорий мы потратили, какое расстояние мы прошли, сколько заработали. А в любой момент вы можете нажать на паузу, допустим, выдам закончили беговую сессию или там просто остановились. Когда мы, допустим, отбегали определенную дистанцию, то у нас появляется возможность обгрузить своих кроссовок, перевести их на следующий уровень. То есть для этого вам понадобится вам токены FIT. Плюс с каждым обновлением вам будут 24 поинта, которые вы можете к своим общим а, статистикам по кроссовку добавить 4 поинта. То есть это к комфорту, к мощности, к выносливости добавить. Можно делать такие вот некие апгрейды. Поэтому сейчас такое время, ранний доступ к приложению. Если вы получили, то старайтесь все реинвестировать, поскольку у нас приложение, по сути, только-только на раннем доступе. Поэтому я думаю, здесь можно будет заработать. По крайней мере, я на это надеюсь. 15 минут, полчаса-тире в день. Это не так уж и много. К тому же вы еще параллельно прокачиваете свое здоровье. Пользуем данное приложение. Пишите, включитесь в личку. Дам вам промокод. И, а, ребят, Подписывайтесь на мой YouTube, в телеку тоже добавьтесь, там больше информации всегда, которые нет в... оперативно на YouTube-канале. До встречи!